В этом видеоролике я вам расскажу, как поднять бабла в ets 2 Это будет несколько способов. Сразу скажу, что при если вы каком-то способе слышали, то это не повод ставить дизлайки, писать комментарий плохой. Вот. Приступаем конечно, к нашему видеоролику. Реклама, сразу скажу, хотя кому я нахер нужен. Ну, рекламодатели прошу. Короче, хочу посоветовать, как бы просто сказать, что я вот... Прикупил евротрак себе по огромной скидке. Смотрите, заходим на официальную страничку в стиме. В какой-то жопе, я не знаю, где вы там это хотите. Вот. Приходите на страницу в магазине. И сейчас процентов скидки. 2.74 за месяц 10 долларов. Это же сущие копейки. За мест 10,5 и 5, 75%. Всего неделю, то есть еще будет длиться тут пару дней. Так что реально советую купить, если вы конечно хотите. Но ну, переходим к нашему видеоролику. То, что вы просто можете, если вы не хотите париться насчет того, что заработать много денег, то есть э, просто играть, развиваться самому, создать свою компанию, использовать 4 то самый простейший для вас будет способ это просто скачать профиль. Э, очень популярный портал это Playground. Вот э, вы просто Можете с сайта качать, но я еще качаю с плейграунда. Заходите, пишите, получается, скачать профиль для ETS2, получается. Либо заходите на сайт и там уже ищите. Вот. А, вот у вас тут а, на вашу каждую версию, какую вы захотите, у вас тут будут профили. Вот. А, и вы, получается, ищите себе профиль, какой он будет по душе, реально. Я на самый нормальный способ поставлю ссылочку. Вот, допустим, способ, вы заходите, у вас тут uh, написано, что сохранение до 1.42, лицензия, пиратка, 100% дорог, данное сохранение присутствует в DLC. DLC. Вполне хорошее, но я его проверил и самый адекватный, который будет реально работать, я оставлю в, комментар... в описании его. и еще в комментариях. Переходим дальше. Самого профиля очень прост. Вы просто, получается, открываете ваш проводник, вот, открываете проводник, потом переходите в документы, Eurotrack Simulator 2, в профиле, и сюда закидываете ваш профиль, который вы скачали. И в игре, получается, он у вас сразу же появится. Только сразу же скажу, когда вы архивы какие-то, то лучше проверяйте антивирусом. Это того стоит. Пусть лучше вы скачали какой-то другой сейф, но у вас не будет вируса. Чтобы это будет чистое в отличительство. То есть, ну, на Steam по его применение не рекомендуется. Вот. Вы тот же Playground заходите, либо какие качаете какие-то читы, я эти, когда никогда не пользовался, это я не поддерживаю. Вот. Всем есть небезызвестная программа чит Engine. я без понятия, как она там работает, но это не ко мне, сразу скажу, потому что я такими делами не промышляю. Лучше уже либо скачать сейф, либо реально самому как-то развиваться. Вот. То, что. Единственное, что скажу, это то, что при установке <laughs> вы реально уберите галочку с Яндекса. <laughs> потому что потом заколебетесь это все убирать с, с компьютера, потому что накачает World of Tanks, Worships, всякой херни, короче. Просто, ну, это такой способ. Для кому-то, может, это будет полезно. Переходим к следующему способу. Способ это редактирование вашего конфига, чтобы просто увидеть, короче, чтобы реально фармить денежки. Вы заходите в коренную папку, ну, с, короче, документы, ваше пора, имя пользователя, интеракт-симулятор 2. Переходите в папку и в папку ищите файл конфиг.фг, открывайте его в блокноте. Дальше э, ищите UZG-консоль. У меня находится где-то тут ниже, но я думаю, как и у всех он будет. UZG-консоль. Uh, у вас будет стоять нолик, просто меняйте на true то есть на единичку. Дальше следующий файл, это вы ищете... Затем ищите строку UZG-девелопер, тоже заменяйте на единичку. Это все, когда вы создали уже сам профиль в игре. Закрываете, сохраняете и переходите в саму игру. Я проверил профиль. Вот этот профиль, и он полностью работает. Переходим, то есть мы запускаем нашу игру. Я создал новый профиль себе. Вот, ой, господи. Заходим в саму игру. Сейчас. Вот, а в чем заключается сама фигня? Вы берете груз, можете и прямую перевозку, но можете и заказ агентства. Берете, да. вот, допустим, взяться за работу. Ждете. Так. Ну, это можно без разницы как, но кому вообще как, кому вообще как... Сейчас сразу секундочку убавлю звук, потому что, ну, потому что здесь хорошо. Так, вот. Вы, получается появились. А -а -а -а. Господи. Самая идеальная погода для записи видеоролика. Пожелательно проехать пару метров. Ну, я резаю это через Steam, И типа, сразу говорю, оно не боится Вот. А -а -а. Вот, смотрите. То есть вы проехали немного. И дальше смотрите. У меня заказ идет в Дуйсбург. То есть вы можете через переводчик, ну, это в принципе и так просто, вам нужно в Дуисбург. То есть вы берете, нажимаете на тильду, на экране вы видите это, нажимаете Сейчас. и пишете готу и «го город, который вам нужен. Вот, то есть у меня Дуисбург, я написал гото вместе, ду из Все, и нажимаете Enter, у вас вы появляетесь в подкарте клавишами клавишами на паде это восьмерочка и ну там разберетесь в общем вы получаете можете двигаться вот колесико мыши это ускорение вы летите в то место куда у вас заканчивается заказ то есть у меня это погода конечно не идеально вот вот сюда у кого-то может быть на F9, у кого-то на Ctrl F9. У меня Ctrl-9. Нажимаю Ctrl F9. Все, я появился на этой точке. Все, теперь я подъезжаю сюда. Enter. Допустим, я хочу еще где оставить. То же самое. Посмотрите в зону. Вот, я беру просто так же самое. Тильда. Дуис. Все. И лечу в мою точку. Вот я ускоряюсь. Так. Главное, просто ночью вообще ничего не вижу. Так, машины тут, а вот. Уменьшаете ваш этот. Э, скорость саму бац. Ровно подъехали максимально, как только можете. И нажимаете Ctrl F9. Все. Я все горит зелененьким. Т. Расцепка. Все. Заказ выполнен, абсолютно. Деньги вы получили, и все, и money. Но сразу же скажу то, что опыта вам не дают. Если вы проедете те же пусть 400-300 километров, вам дадут 200 опыта. Ну, для левела это не особо. Если вы будете много это делать, то да. Вот. Ну, это и весь наш способ. Спасибо всем за видеоролик. Если кому-то помог, кому-то понравился сп способ, напишите в комментариях и поставьте лайк.